У нас дискуссионный психологический киноклуб за кадром, когда мы берем некую тему, а фильм рассматриваем всего лишь как визуализацию этой темы. Ну и получается, что обсуждая какие-то ситуации, поступки, вот взаимосвязи, там, я не знаю, характеров или там, сюжетов в фильме, мы э, очень тонко и экологично, по сути дела, помогаем э, вот, э, решать какие-то свои вопросы. Потому что ну, каждый, кто приходит смотреть, слушать, задавать вопросы, он же ведь задает-то про себя. Ну, вот. то, то, идея... вы идете, то есть вы идете от э, темы, от идеи, от решения, от задачи к, и ищете фильм. Не от фильма... Не, иногда, иногда мы идем от фильма, но стараемся обсуждать э, тему, то есть мы берем э, тему шире фильма, потому что иногда вот такие же подобные ситуации бывают и в жизни, э, ну вот э, там маленькие нюансы, как бы вот, э, бывает что-то похоже, бывает не похоже и так далее. Ну вот кто-то... Э, мы понятно. на больших дискуссиях, когда много там людей, экспертов и так далее, то есть когда такая большая дискуссия в зуме мы устраиваем, а когда вот на двоих прямой эфир, ну здесь мы, я не знаю, как получится. Понятно, понятно. Но вообще это интересный момент, что вы фильм берете только как наглядное пособие к той теме, которую вы поднимаете. Это угу. подход, я думаю, интересный, это единственное, Трудно подобрать фильмы. Нужно или знать хорошо это, всю, всю кинопродукцию, или, в общем-то, иметь интуицию попасть сразу в точку, в десятку. Ну, мы, я уже провел сколько, не помню. Сейчас, секунду. Две, вот это вот у нас будет 244-я встреча. Мы 11 угу. с лишним лет проводим эти киноклубы. И чтобы ну, найти какой-нибудь такой фильмец хороший, который можно было бы обсудить там с темами, ну, приходится отсматривать, конечно, очень много, ну, чего попало. Ну да. Нет, есть, есть фильмы хорошие прям, но они настолько вот понятно все излагают тему. И, ну, условно можно вот их смотреть, наслаждаться, ну и все, там надо вот прочувствовать, понять, все, там дискутировать не надо. Вот, например, такой фильм, как я в Инстаграме сейчас выкладывал рекламку, фильм «Человек», например, там, три серии. Смотрели? Нет, не смотрел. Ой, это вообще шикарный фильм, это э, тот же самый режиссер снял, который вот занимается, он воздушной съемкой, он там летает на этих, на на дельтапланах с мотором и снимает. И он снял, я не помню, в каком-то лет 10 назад фильм «Дом», там про тему экологии было и так далее, а сейчас вот он, я не помню, в каком же фильме он снял, фильм «Человек». То есть там, во-первых, сама подача очень интересная, то есть там показываются лица, крупно лица людей. И они рассказывают о себе, о какой-то проблеме и так далее. И вот там настолько все разные лица, эмоции. То есть мы, э, ну, там перемежаются э, некие сюжеты, там картинки какие-то показывают, но в основном это лица. И вот люди рассказывают, иногда они рассказывают через свою боль, через радость. И вот ты, по сути дела, вот весь фильм смотришь, вот, вот, вот человека. И ты им смотришь это... в глаза и видишь эти эмоции. То есть ты, по сути, фильм. знакомишься с человечеством. Да, и в том числе о себе. Но ну, я не видел еще людей, которые могли бы удержать слезы, смотря этот фильм. То есть там да. такой. И там много тем еще затрагивается. Замечательно. Я собираюсь, вы меня заинтересовали вообще фильмами, потому что у меня очень мало времени, и я фильмы немножко отодвинулся. Посчитал, что это у меня прошло увлечение в детстве, в молодости. Я помню даже, старался смотреть каждый день по фильму в советское еще время, только в кинотеатрах можно было посмотреть, и я каждый день смотрел по одному фильму. Это было ну, довольно напряженно, но с другой стороны, наверное, это многое, что дало. А вот сейчас я снова возвращаюсь к этой теме уже более с глубоких позиций, не просто как смотрелка, а более глубокое проникание, понимание жизни, проникновение в суть ее. Ну хорошо, замечательно. Так что благодарю вас, земляк Павел, за то, что вы меня возвратили к истокам и, и здесь получается вот такой вот фильм когда вот есть же такие фильмы которые ну их можно назвать такие тяжелые прям тяжелые они остросоциальные там иногда вот там Ларс Фон, Фон, Фон Триер да вон такие остросоциальные фильмы причем он берет вот делает как бы вот берет наизнанку все выворачивает на и не дает интерпретации и человек посмотрев это у него он, он вот так вот поперек горло встает и он такой, не-не-не, больше, такие фильмы, да ну вас нафиг а, а вот дискуссия, мы получается как бы вот дискутируем и разбираем вот, вот этот вот фильм по маленьким кусочкам и знаете, и получается такой эффект, что слона можно съесть по кусочкам и когда человек по, вот на дискуссии понимает вот всю суть фильма ну, я не говорю, что всю, я, скорее всего нет, но хотя бы часть это уже вон такой, о, так это вон о чем то есть это не для того, чтобы там шокировать меня и там, чтобы я больше к кинотеатру не подходил нет, это вот такие вещи а есть у нас любители такие, которые сначала смотрят дискуссию а потом смотрят фильм и они говорят, и ты смотришь его вот как будто бы, ну, какой-то там 3, 4, 5 д когда ты видишь вот уже вот эту подоплеку поступок ага, вот это вот он сказал, ага, и вот, ну, есть там разные любители. Павел, благодарю, благодарю. Доброе дело делаете, это очень важно, потому что фильмы, кино, это, как сказал, помните, Ленин еще сказал, это величайшее искусство. Это да. И оно остается до сих пор величайшим, несмотря на интернет. То, что по сути все ролики в ютубе, это по сути продолжение это микрофильмы, тоже какие-то выхватывающие какие-то элементы жизни. По сути, это, это продолжение темы кино. Uh -huh. Так что кино остается величайшим искусством. Тем более к нему и требования должны быть высочайшие. И, кстати, и ответственность у всех тех, кто снимает кино, кто участвует в этой индустрии, ответственность очень большая, потому что ну, да. они таким образом выносят себя, свое мировоззрение, свои взгляды, свою позицию на миллионы, на десятки, на сотни миллионов, на миллиарды даже людей, и это чревато. То есть, <laughs> что ты вынесешь, что ты подаришь людям, то тебе и вернется. То есть это да, очень да. ответственная вещь. В том числе, кстати, и Павел, и вам тоже, в том, что вы поднимаете вопросы такие глубокие, и это тоже ответственно. Но судя по тому, как вы ставите вопросы, как вы ведете, эта ответственность у вас да, идет вам на пользу. Но мы, мы стараемся э, не, не давать вот прям конкретных таких ответов. Иногда даже э, на киноклубе мы оставляем там на завершение без ответов, но с вопросами. И вот этот вот вопрос, он в голове зудит. И пока ты не найдешь на него свой ответ, он тебя не отпустит. Но этот ответ будет гораздо более ценный, чем кто-либо мне сказал. И вот каждый человек, он вот уходя с вопросом, он потом получает все равно, рано или поздно, свой ответ. Потому что да, глубоко, все же в нас глубоко, есть. Глубоко посаженное зерно, конечно, прорастет обязательно. И только время нужно. Супер, интересный подход. И я... Я готов участвовать в ваших таких вот событиях. И здесь еще мало того, здесь еще есть такая вот фраза какая-то, вот была, не помню точно сейчас воспроизводить, Лазарев когда-то сказал, там Сергей Николаевич Лазарев, может быть, знаете такого, диагностика кармы. Да, конечно. А он говорил, что вот сейчас, когда вот идет растление вот на индивидуумах отдельных якобы общества, вот мы спасемся, объединяясь в какие-то вот такие группы. Группы по интересам, когда мы можем не через телефон, не через ну, всякие разные мессенджеры там, и прочую всякую хрень, а вот так глядя друг другу в глаза. Но ну, мы киноклуб в основном офлайн проводим. Но сейчас после этого будем и офлайн, и онлайн делать. И вот когда мы общаемся, мы делимся своей картинкой. Потому что когда мы смотрим фильм, у каждого своя же картинка рождается, свои какие-то связи там, и так далее, свои вопросы. Мы этим делимся и тем самым обогащаем друг друга то есть вот как как говорит свеча не теряет ничего если от нее зажгутся другие свечи вот, да, пытаемся, вот такие. да. Угу. павел ну вот э, великая благодарность вам потому что вести такой процесс не просто вы приглашаете разных экспортов да стараюсь, могут... стараюсь приглашать да. Угу. диаметральные предположенные взгляды и так далее то есть вести этот процесс понимаю угу. Угу. Нет, у просто. нас на больших дискуссиях на общих, да, там очень интересно когда участники наблюдают такую а, когда у нас эксперты с экспертами начинают спорить <сíck> <сíck> а, вот это вот интересно, да, но ну, а да. самое главное да. что они же ведь как бы спорят -то точками зрениями, но вот не переходят на личности и по, по сути дела они такие, о, так а в конце, так конечно это же вот все вот так вот просто да. ты смотрел с этой стороны, я смотрел с этой стороны ну, экспертам же тоже надо развиваться, поэтому не случайно да. не собирается в такие компании, это же да. тоже процесс развития. Вот у нас есть эксперт такой, Алексей Капранов, психолог, он говорит, я очень люблю киноклуб за то, что там задаются те вопросы, которые, ну, он консультативный прием ведет, что на консультативном приеме, ну, не услышишь, на семинарах, на тренингах тоже таких вопросов нет, а на киноклубе есть. И, по сути дела, это такая область для развития, и в том числе и для меня. Да, расширение мировоззрения, расширение области жизни. Да, да. да, да. Хорошо, замечательно. Ну что, начнем? А да. Как вам вообще фильмец вот, в целом? Потому что его по-разному называют. Некоторые такие, ой, он такой романтичный, там, для женщин, там, и так далее. А, есть такие а, у нас направления мускулисты. Они такие, ой, да вы что, бабу запустили в дом, она там все им там сделала. Ну, там разные мнения. Вот как вам вообще? И мне особенно интересно здесь само название на английском, потому что легендов of fall, это падение, а некоторые даже интерпретируют как грехопадение. И вот если переводить этот фильм как легенды о грехопадении, то совсем другая картинка может всплыть. Я тоже удивился тому, что перевод такой, «Легенды осени». На самом Больный. деле там более глубокое заложено в названии, глубокий смысл. Но... Но, э, ну, хорошо. Да, давайте. Я, я вот э, здесь несколько таких точек зрения увидел. Вот... Э, но я под каждого эксперта стараюсь свои вопросы задавать. Вот я Хорошо. даже здесь много увидел вот на тему вот Сергея Николаевича Лазарева, который бы задал. Потому что он бы там наверняка увидел какие-то такие связи там туда по роду и так далее. Но так как я в этом не особо вот разбираюсь. Я не знаю, кстати, вы разбираетесь в этих родовых динамиках? Вот. Да? Мало а Хорошо, Мало тогда... того, у меня есть книга, называется "Род, семья, человек", которая посвящена родовым отношениям. Я темой рода занимаюсь уже лет, наверное, 15. Это uh -huh. очень глубокая тема, важная тема. Какой 20? 15? Больше? Это 15 лет только книга написана назад. А до этого, чтобы она написалась, надо много было пройти. Плюс в своей жизни я прошел родовую тему очень глубоко. И 70 лет жизни согласитесь угу. все было с родом все формы отношений прошел и с детьми и с родственниками и с родителями угу. так что эта тема мне очень хорошо знакома а так тогда вот. вот такой вопрос какие в этом фильме вы увидели вот такие вот родовые динамики которые повлияли на вот историю этой семьи вы знаете <связь> ну здесь я бы так сказал, за вот этой вот детективно-мелодраматической, мистической оберткой на самом деле заложены глубокие зерна. Единственное, вот за, вот за этой оберткой не все могут увидеть эти зерна, но, тем не менее, они есть, и их вот действительно важно распаковать. Так вот, относительно родовых, что я увидел? Увидел главное, я считаю главное в этом фильме мысль в том, что э, если дети воспитываются в негармоничной семье, в той семье, где нет любви мужчины и женщины, матери и отца друг к другу, не к детям, а друг к другу, то в этой, у этих детей счастья не будет. Так оно и получилось практически за одно поколение выросло целое кладбище. То есть дети жили без счастья, не умели его строить, жили без любви, без женской любви. Мать уехала от них. И поэтому, вот я говорю, за одно поколение целое кладбище выросло. Потому что без женщины, без, женщин, без участия женщины в жизни мужчин, а здесь четверо мужчин, трое братьев и отец, Плюс индейцы тоже, там, в основном мужчины. В результате получается такая, без женщины получается или бойня, война, конфликты и так далее. Многие видят в женщине источник конфликтов, но это уже другие конфликты. Это конфликты жизни, а без женщины здесь конфликты смерти. Я вот так бы обозначил. Поэтому главное, что если взять родовую тему, то я резюмирую, что детям счастье может дать только счастливые родители. Это не только через фильм этот видно, это я в практике своей постоянно с этим сталкиваюсь и в жизни тоже наблюдаю. Действительно, детям можно дать только то, что имеешь. Если родители не имеют счастья, они не смогут детям дать счастье и детям с большим трудом удастся счастье построить а чаще всего не удается построить вот это вот это я считаю главная тема что родители здесь создали такую ситуацию в которой дети оказались пострадавшими а, а я, а, а, спасибо, Анатолий А я вот еще такое слышал, что вот в такие семьи Ну вот где, мы ну, условно, заложены вот такие, ну, мягко выражаясь, родовые ошибки Дети приходят, они вот непростые Они приходят как учителя Они хотят показать, вот где там что-то не так сделано И пытаются, я не знаю, даже ценой своей жизни Попытаться исправить вот э, те э, повороты, которые вот были сделаны родителями и родом, ну, не, не в ту сторону. Вы знаете, я э, против Александров-Матросов, э, то есть э, на амбразуру, чтобы спасти и так далее. Зачем? Через страдания э, вести людей к счастью. Обязательно будут проблемы. Счастье построено на страданиях это тоже э, недолговечное и приведет к проблемам. Все-таки души идут не для того, чтобы через страдания научить родителей. А дети идут, души современные особенно они идут для счастливой жизни, для радостной жизни, для построения здесь счастливой жизни. Они идут на это, они а для того, чтобы учить родителей через страдания, через свои, через свой уход. Это уже как получается, это уже по готовности родителей. Но вообще-то все идут с желанием, с миссией у каждой души, миссия у каждого человека, пришедшего на Землю, миссия жить счастливо на этой планете и делиться счастьем, строить счастье. Это первая и главная миссия каждого человека, приходящего на Землю. Поэтому учить родителей, это уже следствие состояние родителей, состояние общества и так далее, то есть совокупность всех факторов создает условия, в которых приходится этим душам пришедшим быть счастливыми и строить счастливую жизнь, им приходится решать уже задачи по другому, только лишь. Они а специально это построены? Нет, нет, скорее всего, и... ну, скорее всего, если даже такое, допустим, есть. Вот я точно не знаю, что есть как бы задача своя, ну вот как бы, и есть та, которая, вот мы смежные задачи, которые помогаем своему роду, вот, вот так, потому что я что-то слышал в расстановках и так далее, что когда приходит, и там условно младенец, да, который еще не успел ни пожить, ни чему там научиться, бац умирает, и вот он чему-то учит свой род, вот, вот я в этом плане я опять же говорю приходит приходит все именно для счастья других вариантов нет душа это сама любовь и она не может идти для того чтобы через страдания научить она приходит для счастливой жизни для создания счастливой жизни а уже как ее примут какие сделают выводы какие сделают шаги это уже ответственность всех тех, кто принял эту душу. Но сама душа идет именно для счастья. Даже вот в таком случае, когда она приходит, она идет именно желанием дать счастье родителям. Понимаете, здесь сам, сама постановка очень важна. Она идет для счастья. И если бы родители были грамотны, вот допустим, ребенок пришел и сразу же ушел. Если бы они были грамотны, они бы в этой ситуации, из этой ситуации выросли, а они уходят в страдания, углубляют, угу. ну дальше Ну да. бывает ничего. еще в обвинения друг друга, это из-за тебя да, да, да. из-за тебя да, там, да. и так далее Это уже как примут но каждая душа приходит не с задачей их вот научить через нос, как говорится угу. лицом об стол а для того, чтобы создать счастливую жизнь, а уже как примут ну вот, вот так вот Понимаете? А как вы считаете, вот э, семья на ком держится? То есть, потому что здесь вот есть две точки зрения, да, вот, э, ну, в комментариях там смотрел, есть те, которые там, ну, женщина, да, она вот как бы держит эту семью. Либо это вот есть хозяин семьи, там, и так далее, вот этот вот полковник там, я даже не помню его имя. Ну, вот, э, на ком эта семья конкретно держалась? И держалась ли? <кх> В данном случае э, семья держалась, знаете, даже э, там основного-то стержня не было. Э, основного... Отец вроде бы исполнял вот эту стержневую роль, но, как видите, он, э, дети особо его не слушались. Они э, жили своей жизнью и проживали свою жизнь. И он только, он только э, получал следствие от этого. Мать тоже не присутствовала в этой жизни. Дети, детей здесь больше воспитывало пространство, индейцы, природа. Э, немного отец, немного там еще, там, может, мать там какими-то своими письмами. Но это совсем малая доля. Здесь не было, вот здесь не было, стержня, не было стержня, Отец чисто формально держал ситуацию, но глубины за его позиции не было, поэтому дети не пошли по его стопам не они пытались пойти но вот скорее так что чтобы он их заметил наверное особенно вот младший потому что его поступки ой я хочу быть таким же героем как папка ну то есть условно если другими словами говорить там как бы ребенок это говорил папа ну заметь меня я вот вот смотри я вот тут даже вот для себя пытаюсь стать героем по сути дела он как бы он, он жил для своего папы. Папа, заметь меня, потому что у папы почему-то, почему-то, довольно странно, был любимец, один из трех сыновей. Да и у мамы, похоже, тоже. Дело в том, что вот насчет такая... любимца. Он еще показан как главный герой фильма. И mm -hmm. почему? То есть он как бы свободная личность, изображал свободную личность, максимально свободную из всех детей, из всех окружающих, он показывал максимальную свободу, но учитывая то, что мы сказали в начале, что он воспитался в семье негармоничной, его свобода тоже оказалась негармоничной, <связываем> это тоже важный момент, вот из этого фильма можно сделать важный вывод, что негармоничная личность не может быть свободной по-настоящему. Свободной личностью может стать только гармоничная, развитая личность, в которой выстроена вся система отношений и так далее, и так далее. Вся структура информационная, энергетическая, ментальная, там, и так далее, и так далее. То есть это, это, а здесь яркий пример того, как негармоничная личность, пытаясь быть свободной в этой стране, в этих условиях, она превращалась, в общем-то, в насилие. Эта свобода превращалась в насилие. Ну вот, э, поступки Тристана, вот э, там то, что он идет там, и так далее, э, преподносились, как будто бы это такое поступки свободного человека. Мне же показалось, что он шел э, из дома. Ну, то есть, две мотивации: да? мотивация достижения, мотивация избегания. И когда у него что-то дома не получалось, он убегал из дома а не шел там куда-то в свободу и так далее. Я понимаю, что любовь, она ассоциируется со свободой. Но свобода, она может быть от чего-то, либо она для чего-то. Вот я там не увидел, что у него свобода для чего-то, потому что он, и там много раз повторялось, он искал свою смерть, он и подросткам искал свою смерть, сам встретился и так далее. То есть, по сути дела, внутри им двигала вот какая-то потребность, а вот что-то либо прекратить в своей душе либо что-то найти это очень очень наглядно показывает четкую взаимосвязь свободы с любовью свобода и любовь это две стороны одной медали убери свободу любви нет без свободы любви нет она превращается в точку она не живет ее нет без свободы, ей некуда распространяться, потому что свобода это пространство, куда любовь распространяется. Убери ее у этой медали, любовь это не свобода, это распущенность, вседозволенность и вот все то, что творил Трестан, это по сути вот, это не, не есть свобода, это не гармоничная свобода, uh -huh. это свобода разрушительная, а так и было, я говорю, вот это кладбище родилось именно из-за этого, поэтому Любовь и свобода – это вот только в соединении две категории могут дать действительно настоящую любовь и настоящую свободу. А этого в фильме нет, потому что у этих героев не было любви в том объеме, в котором нужно было, и, соответственно, все остальное развивалось по другому сценарию. А вот эту любовь, ну тот же самый, и Тристан, главный герой, и другие братья, а где они могли бы ее вот научиться, как бы вот, ну я не знаю, где, где бы они могли научиться этой любви? Они могли научиться любви, как я уже сказал, это лучший вариант, если была любовь у отца с матерью но не, не видя этой любви, не испытав этой любви, не видя счастья между родителями, а есть они, естественно, ее не получили. Они любовь имели только такую природе, природную, такую естественную, но не в отношениях с людьми у них это не было проявлено, они этому не были научены. Отсюда и все проблемы. И вот женщина, пришедшая в их пространство, она тоже не смогла дать той той любви, которая им нужно было всем, потому что ну, ее тоже незрелость в этом случае тоже сказала: ну да, она там рано потеряла родителей и считала себя какой-то вот там не помню там какой-то зависимый Да. То есть она тоже была незрелой личностью, не не гармоничной личностью и вот но ну, собрались все, как я в таких в каком случае, говорю, все негармоничные люди собрались вместе и пытались создать гармоничную жизнь. Ничего не получится. Так и получилось. А мне здесь еще, знаете, вот с любовью связано такое вот наблюдение, что а, здесь любовь, она какая-то такая была, знаете, не в виде дара, а в виде жертвы. А, то есть, а, ну, у, у, у младшего любовь, она такая, как бы, вот, я не знаю, как у детей в песочнице вот э, он, он скорее она, э, жена для него была это некий такой статус, э, что ой, папа, мама, посмотрите, я же взрослый у меня вот, вот девочка уже есть, ну типа вот я тут сейчас скоро женюсь и, и, и как он хвастался перед Тристаном, а Тристан такой вот смотрит на него, и он так банально ему говорит, ну красивая, да ну, ну а что ты ждешь-то? Ну типа ты уже давай? А он такой, ну как-то неудобно и так далее, ну то есть он какой-то еще оставался, мне кажется, до самой смерти вот ну, до последней фразы, когда он понял, что говорит: ну да, отец был прав, а я вот. Uh, он оставался ребенок, ну и плюс к нему отношение было uh, и у братьев, и у отца как к ребенку, как к младшенькому такому и так далее. То есть его uh, вот опекали вот, вот такой гиперзаботой, и, и, ну я не знаю, там любовь, может, возможно у братьев была какая-то, ну там вот это вот uh, драки у них постоянно были такие, может быть из-под тяжка, но... Uh, он не научился самостоятельной жизни, и он вот, даже не понимал, что такое взрослая жизнь. Он постоянно был как бы под юбкой у мамы, ну, в лице братьев там, и так далее. Но у них у всех, у братьев, особенно вот у младшего, было элемент серьезный, элемент самоутверждения, как обязательный элемент негармоничной личности. Все негармоничные личности с тем или иным способом утверждаются. Они и на войну-то пошли ради самоутверждения, особенно младший, и Да, чтобы показать особенно... папе, папа, мы же взрослые, мы тоже да, можем да, да. воевать. Да, да. Тоже Он им пытался объяснить, что, ребята, вы думаете, вы идете защищать страну, которую никогда в жизни не видели. Ну да. А вот... Ну да, это, это явно вот психическая незрелость, по-другому назвать, то есть дисгармоничная личность именно такие решения принимает. То есть вот фильм, вообще это фильм достаточно реальный, события вполне, возможно, даже это списано с какой-то реальной историей, может быть, там с какими-то, с некоторыми добавлениями, но это вполне жизнеспособная такая история, реальная история. Но Глубины в ней нет особой, если так вот не посмотреться. Потому что вот я здесь хотел бы сказать об ответственности режиссеров, сценаристов, вообще всех тех, кто формирует и, э, идею фильма и ее реализует. Э, нужно показывать большую глубину. Мало того, надо показывать более глубоко человеческие качества позитивные или рост, э, выход в позитив. То есть нужно показать путь. Вы знаете, я вот всегда привожу в пример. Люди, сотни миллионов людей про, прочитали книги нашего уважаемого Чехова. Сотни миллионов людей, Антон Павлович. И я уверен, что никто на, этом, на этих книгах не стал счастливее. Понимаете? Почему? Потому что... Он прекрасный психолог, супер, тончайший психолог, предвидец даже такой. Так вот, он, он, он прекрасно все показывал, но он не показывал выход, позитивный выход из ситуации. Он никогда не создавал позитивный выход из ситуации. Он классно рисовал картинку. Вот как этот фильм тоже, классно нарисованная картинка, снята там эффект. Ну все, все, замечательно. Но нет выхода. нет реального выхода в позитив. А я считаю, что э, вот, кино, как величайшее искусство, должно обязательно вести людей к лучшему, э, к проявлению лучших качеств, к рождению счастливой жизни на земле, к хождению по радостной стороне жизни. Вот к чему должен вести фильм. Этот фильм не ведет к этому. Но здесь, по крайней мере, показана история а, как а, желательно бы не делать но если мы а, вернемся к названию да, легенда о грехопадении то вот такие взаимоотношения приводят вот к такой картинке ну которую мы в конце увидели что вот там а, Тристан и кладбище большое ну вот собственно говоря и все хотите? пожалуйста вот сценарий все подробно вот детальный вот здесь вот вопрос к режиссеру я бы, чтобы действительно было понятно, почему это кладбище родилось, надо не Тристана поставить около кладбища, а отца и мать. И чтобы они увидели, чтобы мать приехала и увидела результат их совместной жизни. Вот, кстати, с отцом. да, мать здесь как такую, мне кажется, ключевую роль играла, но она играла где-то там за кулисами, потому что Ну да, ее, нет, здесь режиссер не показал. Вот эту тему, ведь главная тема – это взаимоотношения мужчины и женщины, и вот матери и отца. Это главная тема, и она там не раскрыта. А здесь, я говорю, вот финальный, если был кадр такой, ну, по крайней мере, я бы так снял. Отец и мать стоят у этого кладбища, и вот это бы пробило людей точно. Ну, мы это мы мы в дискуссии можем это предположить, то есть представить себе вот такой образ, и как будто бы они там стоят вот смотрите, если мы возьмем мать она, такое ощущение, как будто она не то, что не любила, она даже ну, и не интересовалась особо, то есть как будто бы это чужие люди, и самое главное вроде бы никаких, вот судя по письмам и так далее, вроде никаких конфликтов-то таких не было и странно вообще а как тогда они жили-то до, до ее отъезда, вообще как? каждый жил своей жизнью или, может а? быть, она же ведь уехала-то незадолго после того, ну, так как он военный, а военные же у нас ребята-то красивые и здоровенные, они же дома-то не живут. То есть они живут где-то там. И она жила с этими, ну, условно, там, с мальчишками. А, а потом, когда отец решил завязать с военной службы, вернулся домой, ну, вот тут мать не могла. Ну, с одной стороны, она здесь поступило возможно менее как бы травматично она просто не стала жить с нелюбимым человеком и да. но с другой Знаете, стороны она нужна была сыновьям конечно ну это, это сейчас мы не вдаемся в эту часть мы просто констатируем что их отношения и породили это кладбище вот угу, если да. мы делаем такой вывод Поэтому мы, да, режиссеры, ну просто обозначили и все, но мы-то, мы же зрители, мы должны же подходить творчески, поэтому я считаю, мы правильно можем, можем формулировать, даже можем перестраивать сценарий. Знаете, я сейчас вспомнил одну историю, все прекрасно знают, вот наши зрители с вами, все видели, наверное, балет «Лебединое озеро». И знают его, ну, знают его хорошо. Ну, по крайней мере, я его очень люблю, знаю. Так вот, я был поражен, когда один режиссер, один режиссер поставил этот балет, в котором есть счастливый конец. Понимаете, он показал, он переделал этот спектакль таким образом, что в конце концов получился счастливый конец. Не та тоска, там не э, трагическая, вот это трагический конец, а счастливый конец. Вы знаете, и это причем произошло не просто крепиент, а просто это прошло вот э, такой линией, красной линии ведущей к счастливой жизни. Супер. Вот это вот такой подход творческий, я считаю, да, правильный. Что что сегодня такое. хватит уже играть на нервах, на слезах, на вот эмоциональных, всех чувствах людей. А нужно... Показывать путь. Почему я сказал про Антон Палчера, Чеха, вот еще, что нужно формировать и показывать людям путь к счастливой жизни, находить их счастливые какие-то зерна и их проращивать. Они а э, заливать слезами, там, соплями вот это все, всю ту жизнь, которая есть у них и сам, у самих. Да, они там увидят себя и прочее, но не делают выводов. Э, да, так жить нельзя, но не знают, как жить лучше. А нужно хотя бы какой-то шажок, чтобы он увидел в этой ситуации. Я именно так считаю. Я занимаю позицию вот такую позитивную. Ну, здесь, видите, не все такие вот условно ошибки можно вывести в позитив. Может быть так. Вот, например, я тоже что-то где-то недавно слышал какую-то передачу, и там говорили, а вот давайте предположим, что... Вот история о этих, кто они там, Капулетти и вот ой, два клана-то враждующих, как -то, вот и, а, история, которая трагично-то закончилась два молодых, я даже имена забыл, а, два клана Капулетти и эти итальянские, когда они их дети два враждующих клана, а их дети влюбились в друг друга и покончили жизнь самоубийством. Да как-то, что-то из головы аж вылетело. Да, Капулити и Монтеки, да, вот они. А как героев-то звали, напомните, пожалуйста. Вы знаете, я тоже как-то вылетел, хотя всю жизнь знал. Да-да-да, я вот тут вспомнил. И да, и там такая тема, что вот родовые ошибки настолько уже накопились, да, Ромео и Джульетта, да, вот, спасибо, тут вот, девушка подсказала Ромео Джульетта, что они даже если бы сбежали И попытались бы построить семью в любви и так далее То либо это было бы невозможно Потому что, ну, они бы остались без поддержки рода И причем и здесь у них бы сохранились же все равно вот те привычки То есть вот э, в рутине они бы друг друга бы разрушили и, То есть по сути дела там Разбор был, не помню кого Он говорит, они пошли По лучшему сценарию для своих родов То есть, ну, закончив жизнь ну, Это да. лучший можно так, можно так считать Это, конечно, не лучший выход Но, тем не менее, какой-то выход Я угу. историю Ромео и Джилетта Конечно, знаю И, мало того, даже, по-моему, в какой-то книге Описал Причины произошедшего и считаю, что э, действительно э, вы правы, что э, попытавшись они уйти из этих э, отношений родителей, куда-то скрыться и построить свою семью счастливо, они бы не смогли, потому что эти следы, это все, что родом заложено, в них осталось бы. От себя не убежишь, и от своих родовых ошибках, корнях, нерешенных проблемах не уйдешь. Поэтому это не стоит. Здесь проблема, вот, кстати, в них, здесь я другую увидел проблему, о чем я и писал. Я сейчас скажу. Ромео и Джульетта, они направили свою любовь друг на друга. Угу. Вот, глаза в глаза, да, да. и вот она любовь. Такая любовь несозидательная. Такая любовь обязательно принесет проблемы. Потому что любовью надо делиться. Любовь это средство для решения замечательных всех задач, которые есть в жизни. И, как говорят, зажегший свечу не ставят ее под сукно, они ее пытались скрыть. А выносят на видное место, и она светит всем. Так вот, свечения всем не было. Они своей любовью не смогли осветить жизнь одних и вторых родителей, соединить их. А для этого и далась им любовь. Они именно эту миссию должны были решить. Ну да, они могли быть той свечой, которая могла зажечь свечи других. Да, вот, да. они вот, этого да? не сделали, потому что они направили, они закрылись и направили... Ну вот и сгорели и... в этом огне, все, друг, все друг на друга, и все, и поэтому такое следствие. Угу. А здесь, кстати, вот в этом фильме тоже вот такой, некая такая зависимая любовь, потому что, ну вот я начал, младший он там по-детски, потом Альфред, вроде бы старший брат, но он как бы так с позиции снизу. Ой, я могу рассчитывать, что ты меня будешь любить. И вот, вот какие-то он поступки, там, с братом, что-то там пытался там поссориться, и причем как бы так жестко рассорился. А, ну вот, я не знаю, женщина будет ли уважать и вследствие этого любить такого мужчину, который, ну, стелится под нее? И причем и младшие, и старше это делали. Ну... Но... Здесь, да, все три брата показали свою незрелость в отношении с Еще раз говорю, потому что у них не было перед глазами опыта зрелых отношений отца и матери. Поэтому ничего удивительного, что их незрелость. Младший – это вообще чистая романтика, без всякого понимания жизни. Старший брат, которому сказали, да, он, он тоже он не мужские проявил качество в данном случае. Он не был мужчиной в, данном, в данной ситуации. А он под нее шел. И это, конечно, никогда не принесет проблемы. Почему у них и не было детей? Понимаете? Потому что он был под ней. Он был под ней. Он ради того, чтобы быть ей интересным и прочее, он делал все, то есть он шел, был под ней. Это одна из причин э, того, что у них не было детей. Так, а когда а с... она была в Тристаном тогда она такую позицию занимала, одна под ним и вот я все для тебя сделаю то есть по сути дела у ней в одних отношениях она была выше, а в других отношениях она была ниже и готова была прям, я буду ждать тебя там всегда и так далее, то есть как бы а вот, вот таких равных отношений то у нее конкретно не было ну ни с кем Да она тоже незрелая, мы уже говорили об этом, и поэтому она с одними, которые были слабее, она ставала над ними, mm -hmm. который был сильнее, она под него. Но это, а ему тоже это неинтересно. Ну, либо по сценарию, видит, либо по антисценарию. Ну, такой ход, как бы. Да. Понятно. А, Анатолий, смотрите, а я вот заметил, что как будто бы у этих э, братьев у них то ли э, не было такой процедуры, как инициация, Потому что взрослый отец, взрослые сыновья, а он им читает какие-то сказочки. И, и когда он даже пишет письмо своей жене, извините, там уже сыновьям там, по 20 с лишним лет. И он такой, ну вот, я не могу воспитать их, там ты-ты-ты-ты-ты. И жена-то ему, вот, вот здесь, мне кажется, жена более взрослая ответила. Она говорит, ты как всегда преувеличиваешь свою ответственность. У наших сыновей есть свой путь, и пусть они идут своим путем. А отец, по сути дела, он как-то вот, ну, тем более одного выбрал в любимчике, а другим он ну, ну, не дал своей ни любви, ни благословения. Павел, ну это же закономерно, то, что вы говорили. Вы правильно отметили. Дело в том, что... Родители почему не создали счастливые отношения? Потому что они оба были тоже незрелые. Жена в этих была более зрелой, но тоже не до конца зрелой. Иначе бы она по-другому себя повела. А отец, несмотря на то, что он полковник, там, военный и прочее, на самом деле тоже незрелая личность, и эта незрелость спроецировалась и в детей. То есть здесь весь, весь все эти трое мужчин, это незрелость, глубокая незрелость. Чет, они... Ну да, четверо мужчин. Отец, да, четверо муж... да, отец четвертый. Четверо мужчин – это четверо незрелых зрелых, Даже индейцы были более зрелые в этом случае, да. чем. Ну, хотя с другой стороны, индейц, ну вот от лица которого как бы вот вот эту вот историю рассказывает, он наоборот как-то романтизировал вот этого героя Тристана, что вот он такой некий эталон настоящего мужчины там вот там девушки в него там все хотели влюблялись и так далее вот я даже комментариев много видел на это ой вот мне бы такого ну вот получила одна и чё ну да у индейцев у них просто свой менталитет для них герой вот именно такой который скальпа снимает поэтому это осталось ну да. А кстати, вот. А, а тем не менее у Тристана с а, Елизаветой II, по-моему, да, Елизавета II, а, довольно гармоничные отношения это были. И мне кажется, там у них была вот, вот та любовь, которую и он и она искала. У нее прям с детства это было, то есть она как бы вот видела свой эталон мужчины. Ну, видимо, как-то там я не знаю, у индейцев это не повенчено называется а по-другому. А, и потом, когда они соединились, мне кажется, у них и дети там все-все-все все пошли. Как бы вот, тем не менее, вот как, как так получилось? Ну, дело в том, что, еще раз говорю, вот это его вторая жена, Элизабет, так она действительно была более зрелая из всех вот этих э, трех женщин. И у нее, кстати, родители были в довольно таких здоровых отношениях. То есть там э, мать... Э, вот, кстати, я, знаете, вспомнил вас... Вот вот, вот, вот, вот, вот, вот, хотел задать, думаю, надо Анатолию обязательно задать вопрос. Когда, помните, они сидят э, за столом, значит, отец э, Сюзанна и родители, вот, Елизабет II, и отец такой говорит, вот, надо же девочку-то учить, и мать, помните, там что-то сказала? Она сказала, а зачем ей образование? Ну, типа, она вот... Э, то, что она умеет уже, ну, условно, любить, ей достаточно. Ну, а те такие да. нашли, как бы... Э, ну, и, ее жизнь будет интересней. Ну, вот, угу. стало интересней. Ну, да. Да, вот эта вот внутренняя гармония индейцев на фоне всего фильма, вот всех остальных, на фоне всех героев, она чувствуется. Это гармония, связанная с гармонией природы. Они люди природные, и та внутренняя гармония природы, она в них проявлена сильно. И женщины, вот индейцы, и вот жена его вторая, они были гармоничны. И вот он, и пошло дальше все более гармонично, но... Вот это вот его незрелость все-таки вывела его опять да, на, путь да, да. На, путь, То есть... на путь борьбы, в которой в первую очередь пострадала гармонич... самая гармоничная личность. Вот ну да, пострадала. Мне кажется, здесь как бы вот эта смерть Элизабет II, она не случайная. Хотя, в общем-то, здесь вот стреляли просто вот в скалу и вот таким рикошетом. А Тристан, он Опять пошел на свой путь искать смерть. Ну, вот тоже да. как-то вот у него и здесь вроде бы семья-то хотя бы в виде детей осталась, и вот никак. И даже Сюзанна, когда к нему пришла, она говорит: Я всегда хотела быть матерью твоих детей. И мне кажется, это был такой вот некий ход Сюзанны, ну, как бы последний перед ее смертью что она готова была установить этих детей и быть верной женой Тристану. Но тот отказался. Ну, давайте завершать об этом фильме. Время подходит у нас к концу. Лучше поговорим о наших дальнейших планах, наверное. Потому что фильм на давайте. самом деле такой, ну, я бы сказал... Без особой глубины, но на фоне остальных фильмов все-таки он достаточно глубокий. Можно раскопать. Правда, приходится раскапывать. Вот сейчас вот я, я сегодня специально провел, попросил провести, у нас ежедневно проводятся медитации планетарные такие, коллективные, коллективное творчество. Я попросил сегодня провести медитацию на, по поводу киноиндустрии. То есть мы выходим на планетарный уровень, то есть большое количество людей соединяется в едином посыле. И вот сегодня прозвучали посылы о том, чтобы киноиндустрия все-таки, как все-таки главное воздействие, оказывающее на людей, на их развитие, чтобы она стала современной, чтобы она соответствовала тем задачам, которые стоят сейчас перед человечеством. То есть, мы, я даже подошел вот таким образом к нашей да, с вами встрече. Да, да, да. волшебным образом. Угу. Я подготовил, да, я подготовил и пространство. И вот я хочу именно об этом сейчас поговорить, чтобы мы с вами, Павел, вот в этих процессах, которые каждый из нас ведет, мы вели людей к поиску, того позитивного, что есть в каждом, в каждом, раскрытие этого позитивного и реализации. Как я говорю, у нас есть лозунг в нашей Академии, где мы готовим действительно реально счастливых людей, гарантированно счастливых людей, это без, без уже 14 лет и это тысячи уже людей подтвердят, подтвердят это. Так вот, у нас лозунг такой, мы ходим по радостной стороне жизни. Вот. Это ну, радость, потому что радость ⁇ это действительно универсальный тест на все что, ты, все, что ты проверяешь, тестирует четко позитив. Любовь еще там можно, там ее можно интерпретировать, люди научились любовь препарировать, Вон, Всемирная организация здравоохранения, любовь даже к, занесла в и болезней. То есть с любовью можно все что угодно творить, и натворили мы много. А вот радость, она самый объективный показатель. Так вот, мы ходим по радостной стороне жизни. И я хочу, чтобы фильмы тоже вели к этому. Пусть через страдания, через показания нашей современной жизни, там и прочее, пусть все, но должен быть обязательно выход. Вот этого нет. Вот этого нет у многих фильмов, этого нет, за исключением таких специально созданных, что ли, фильмов, которые ведут в решение этого вопроса. Вот фильмы должны, все Но, но фильмы ведь иногда, должны... знаете, когда нам показывают такие позитивные, люди ну, и тоже по-своему интерпретируют. Здесь вот этот фильм, он показывает для того, чтобы учитывать последствия своих поступков. То есть знаете, мы уходим отсюда и смотрим в другую сторону, вот в сторону любви и радости. Павел, вы знаете, чисто позитивные род до ушей, это меня тоже не привлекает. Но я говорю, выход, выход должен тонко ли, толще ли, но он должен быть именно в эту сторону, в позитивную сторону. Должна, должно пробуждать именно в этом направлении. А ведь многие посмотрят, о, так у меня еще ничего, я еще нормально да, живу. Да. Уход, есть такой да, психологический приемчик. Понимаете, поэтому многих для многих это... А если он увидит, что оказывается есть -то выход и к лучшему, он задумается, да, значит, у меня тоже есть этот -то выход такой. Ну, понимаете, поэтому позитивный выход обязательно. Я же не, не зря сказал mm -hmm. о Чехове сотни миллионов прочитали и ни один не стал счастливее благодаря этим произведениям, понимаете, счастливее по-настоящему. Вот этот вот факт. Сколько я специально проводил исследование. Здесь в чистом виде нельзя же сказать, что вот люди, они же не только Чехова читали, то есть. Я просто как пример Чехов прекрасный психолог, то есть талантливый известное личность. Я бы, даже, я бы даже назвал его в какой-то степени психиатром, потому что он изучал патологии. То есть он изучал такие вот э, крайние степени ненормальности. Ну, не только крайние. Они, они у нас, у многих эти ненормальности. Нет, он, да, он глубоко, он просто глубоко изучал. Но никогда не показывал выход, потому что сам был в этом же состоянии. Дело в том, что вот здесь важный момент. Выход в счастливое будущее, в счастливый, счастливый какой-то настоящий счастливый процесс может показать только тот, кто сам счастливый. Понимаете? Вот в этом-то и беда. А часто режиссеры и сценаристы и прочие все, это тоже, в принципе, писатели, чаще всего это несчастные люди, пишущие для несчастных и пишущие о несчастье. Но, тем не менее, даже этот материал мы можем использовать для дискуссии, чтобы показать, ребята, туда не надо ходить, вот сюда ходите, как бы э, э, э, гражданин, а сюда не ходи, снег в башка попадет совсем больно. Да, вот это хорошо, что есть дискуссии. Павел, я благодарю вас за тот процесс, который вы я ведете по жизни. Благодарю, рад за наших земляков. Хорошо. Давайте... Ну, Смотреть то есть мы внутрь? с вами будем ежемесячно, да, по одной встрече вот такой делать. Я ну давайте, правильно? давайте попробуем. Давайте попробуем. Ладно? А, да, давайте попробуем. Всего хорошего, спасибо вам. И, кстати, всем и участникам вот этого вот, а, прямого эфира и вам, Алексей. Ой, извиняюсь, Анатолий Александрович, рекомендую посмотреть фильм Человек. Хуман. Ну, да, да. а, вот в, в этом есть в Ютубе в открытом доступе. Он вот, пожалуйста. Хорошо. Он Благодарю. только есть с субтитрами, без, без перевода, потому что там вот так, такая авторская штука, задумка. Хорошо, благодарим. До свидания. Всего хорошего вам.